Команда Квен Ничеси. Ну, типа этот. Мэм такой. Ничеси. Это я так жюри объясняю, они же взрослые люди. Ничеси. А что это у вас на голове? Это наша форма. А я подумала, спонсор вашей команды, карандаши. Иди дверь открой. Зачем? Видишь, шутка не зашла. Hello, sorry, we are late. Что в переводе означает... Лайдаза, like Витвиш. Ah? У нас есть миниатюра. Мама с дочкой гуляют по магазинам. Мама, мама, смотри, какая куколка. Купи мне, ну купи. Следующий раз, дочка. Какой следующий раз? Мне уже 48. Ну вот, на юбилей купим. Давайте уже начинать, пока вы делов не наделали. А ты такое, что в классе учится сын директора. Записываем тему уроков про символ. Ха, Символс. Смотри, что есть. Тишина. Классно, Тихо. да? Разговорчики. Таксинов! <сих> Сергей Анатольевич, встань! А то сейчас два поставлю! Ч? Ладно, сиди. Тогда я задам тебе вопрос. Как с английского переводить слово what? Че? <сих> ну нечего сказать, умный ребенок. В наше время еще остались девушки, которые используют магию в воду Так, Катя, это ты с моим парнем начала встречаться? Вот тебе за это Он тебя такой точно не полюбит. Я тебя все равно буду любить. Вот вы уроды. А мама может выкрутиться из любой ситуации. Мама, купи айфон 7. А ты уроки сделала? Да. А в комнате убралась? Да. А посуду помыла? Да. А на тренировку сходила? Да. Вот и скотина. А братика из садика забрала? У меня нету братика. Ну вот айфон не получишь. Совсем недавно прошли выборы, где лидер партии «Справедливая России Сергей Миронов решил устроить дебаты в виде версус батла, где взял себе никнейм Оксимиронов. В нашей школе тоже проводят батлы между учителями татарского и английского языка. Пошумим, только тише уроки идут. придумали чай yeah! а мы добавили в него молоко и сделали его вкусней yeah, yeah! big уйга Баткан, у я раунд Победил учитель татарского языка. Иртхаш Булашад. What? Салават. Чтобы участвовать в ОИ, нужно чем-то жертвовать. Я бросила вокал. Меня выгнали из музыкальной школы. Я стала пропускать художку. Я начал плохо учиться. Да ты и так плохо учился. Тише, сейчас хотя бы оправдание появилось. Перед вами выступала команда КВН Ниче. Спасибо! Баунти все для райского загородного отдыха. Отдыха, каким он должен быть. Баунти новая база отдыха для встречи старых друзей. 999-899. Открой